Терморегулятор ТР-16ВУ – электронный прибор, который управляет системой теплый пол. Принцип его работы заключается в следующем. Задали температуру, к примеру, 25 градусов, а кистеризис установили 3 градуса. При достижении температуры 25 градусов терморегулятор отключит теплый пол и будет ждать, пока теплый пол не остынет до 22 градусов. При достижении 22 градусов и ниже – он включит ваш теплый пол и будет подавать питание на теплый пол до 25 градусов. А потом опять отключит питание и так будет работать бесконечно долго. Терморегулятор tr 16 очень понравится людям, которые не имеют желания читать длинные инструкции для того, чтобы пользоваться этим прибором. Короткое нажатие на любой из кнопок. Начали мигать цифры. Кнопочка-стрелочка вверх. Можно поднять температуру срабатывания кнопочкой стрелочка вниз. Можно опустить температуру срабатывания вашего терморегулятора. Выключить терморегулятор нужно нажать и удержать кнопку OFF 5 секунд. Для включения надо тоже нажать на OFF и удержать 2 секунды. Моему мнению, здесь есть очень удобная функция восстановления заводских настроек, что выгодно отличает его от конкурентов. Эту настройку очень оценят монтажники, которые названут клиентам, что я напутал с настройками и потерял инструкцию. Смогут ответить, что надо нажать одновременно на две кнопки и держать до появления на экране RE5. восстановит заводские настройки температура срабатывания 30 градусов и гистерезис 1 градус и будет работать с этими настройками но надо помнить, что эта функция будет работать если терморегулятор работает с датчиком температуры который идет в комплекте поставки это и все программирование, которое должен знать конечный потребитель Подробно о других функциях ТР-16ВУ я расскажу в видео программирования и подключения терморегулятора ТР-16ВУ. Теперь пару слов, где его можно установить. Его можно расположить в непосредственной близости от теплого пола. В помещении, где расположен теплый пол, и он отлично впишется в дизайн комнаты, так как он выпускается в белом цвете и кремовом цвете и совместим с электрофорнитурой известного производителя Шнайдер, серия Асфора. Также можно визуально контролировать температуру теплого пола и также менять температуру непосредственно в комнате, где расположен теплый пол. Ограничения составляют помещения повышенной влажности, санузлы, сауны и другие. Это связано с тем, что степень влагозащищенности ТР 16 u IP20, но это не значит, что он не сможет контролировать температуру в этих помещениях. Терморегулятор можно установить в смежной комнате, а термодатчик удлинить и установить помещение и установить помещение повышенной влажности. Теперь отвечу на самый задаваемый вопрос. Зачем надо ставить терморегулятор на теплый пол? Первое. Терморегулятор будет обеспечивать комфортную температуру теплого пола. Иначе пол может сильно нагреться и ногам. Будет комфортно. А если у вас покрытие теплого пола, ламинат, паркет или линолеум, то терморегулятор обязателен, так как должен быть низкий температурный режим работы, не более 35 градусов. Второе. Для экономии электроэнергии. Ваш теплый пол не будет постоянно работать, а будет потреблять электроэнергию на два помещения. У терморегулятора один датчик. Если подключить два теплых пола, расположенных в разных комнатах, произойдет следующее. Представим, что красная лампа это теплый пол помещения, где расположен датчик от нашего терморегулятора. А зеленая лампа это теплый пол в смежном помещении. Наш терморегулятор будет контролировать температуру в пределах 30 градусов. Но при этом будет включаться и теплый пол в комнаты, комнате. Вне зависимости от того, какая там температура. И получится, что в комнате, где нет термодатчика, будет или сильно жарко, или холодно, что одинаково некомфортно. Зачем? Надо подключать терморегулятор через отдельную линию и отдельно автоматический выключатель. Теплый пол – это электротермическая установка, которая преобразует электрическую энергию в тепловую. Так вот, пое раздел 7.5.10. Цитирую. Первичная цепь электротермической установки должна содержать автоматический выключатель с электромагнитным и тепловым рассыпителем. Лично я предпочитаю дифференциальный автомат с током утечки 30 мА и номиналом соответствующей мощности вашего теплого пола.